Привет, с вами Оксим, и это... Тре... 3... Третья? Это четвертая серия ванилы. Сегодня я хотел продолжить улучшать нашу деревню, но я сейчас смотрю на это и думаю... Нам надо заняться складом, потому что не делает Дом, запитый сундуками, в этих сундуках куча лута, практически нет сортировки, Надо это менять. В общем... Надо сделать большой, красивый склад. Желательно с сортировкой. Но перед тем как его строить, точнее копать, нам надо починить наши кирки. И нет, я сейчас не буду копаться. У меня вот здесь есть 10 алмазов. Делаем две новые алмазные кирки. И с помощью них чиним старые. Возвращаемся к складу. Нам надо подумать, где его разместить. Э, вон там можно было бы, если бы там не было шахт. Здесь тоже не получится. Я там хотел сделать кузницу. И остается только вот эта гора. Здесь сделаем вход. Вот эту лужу надо будет убрать. Что мы и сделаем прямо сейчас. И вот так уже намного лучше. И теперь надо разобраться с оформлением. Я думаю сделать спуск вниз в виде какой пещеры. А дальше поставить кучу зонуков. Ну и сейчас увидите. Пока это мало похоже на пещеру, на вход в нее. Но задел есть. Копаем дальше. Так, мы спустились достаточно низко. 53 высота. Нормально. Теперь можно выкапывать сам склад. Еще на пару часиков. Мне кажется, самое время взять немного динамита. И подрывать здесь все. Ну естественно, в сундуках его нет. Пошли искать. Так. Берем наш динамит. Пять блоков вперед. Ставим сюда. Сюда. И то же самое делаем с другой стороны. Зажигаем. Так. И отбегаем. такая себе пытка можно еще раз не не хватит так место посла выкопано. теперь его надо оформить и украсить да Любой другой на моем месте сделал бы сначала склад, поставил сундуки, растархировал бы все, но мы легких путей не ищем, поэтому пошли украшать. Начнем с того, что закроем вот эту пещеру, я в нее случайно прикопался и она мешает, дальше попробуем сделать спуск с помощью полублоков, чтобы можно было подниматься и спускаться без пробела, без прыжков, нормально. Еще можно добавить, например, ступеньки. Возможно, это как-то поможет. Еще можно добавить выступы. Да, если вы еще не догадались, я не умею строить. А нет, лучше это убрать. И да, я чуть не забыл. Помимо камня нам нужна листва. Ну и, конечно же, Леаны нужны. Поэтому идем в болото и добываем побольше Леана. Так, добавим листую Еще повесим лианы. Можно прямо на листву. Попробуем еще разнообразить камень с помощью булыжника замшелого. В принципе, то же самое можно сделать и с энтезитом. Он тоже подходит. И вот это вот уже выглядит получше. Добавим больше разнообразия. Заменим некоторые пловники на ступеньки. И осталось лишь... Улучшить потолок. Поднять его на один блок, возможно даже на два. Добавить разнообразие с помощью камня, андезита, булыжника. Ну и добавить ступенек с полублоками, чтобы выглядело поплавнее. А дальше я просто буду делать то, о чем я говорил ранее. Добавлять разнообразие, как-то все делать поплавнее. Ну и самое главное... Надеяться. Надеяться, что это будет выглядеть нормально Когда это сделаю Ладно Без лишних разговоров Строим И у меня тут это Закончились грибосветы Которые используются для освещения Поэтому что Правильно В Незер Надеваем ботинки и погнали Крипер так, там еще зомби. Все лагает. Из-за прогрузки мира. Надо быть аккуратнее. Там дыра. Вопрос. Откуда они здесь взялись? Там еще. Бывает. Бывает. Надо бы эту дыру заделать в избежание несчастных случаев. Так, все. Пошли за грибосветами. Хотя. Глоустоун. Давайте его тоже добудем. Тоже пригодится. Вот теперь точно пошли за грибосветами. Только сначала огнестойкость вдом, на всякий случай. Вот как знал, а? Да, надо быть аккуратнее. А, хорошо, что я таскаю с собой огнестойкость. Так. Насколько я помню, грибосветы спавнятся в Багровых искаженных лесах. И их нам надо найти. Ага, а вот и Багровый лес. На всякий случай, возьмем грибочек, для защиты от хоглинов. И пора забрать то, зачем мы сюда пришли. Грибосветы. Давай, чувак, я в тебя верю. Молодец. А почему не танцуем? Я, вообще-то, танец хотел заснять. Ну ладно. Грибосвет я собрал, пора домой. Итак, я тут немного проработал над входом в пещеру. И в принципе, в принципе, его можно считать готовым. Да. Потом добавим некоторые детали. А пока, скриншотик. Да, надо не надо смотреть. Здорово. И осталось совсем чуть-чуть. Доделать основное помещение. Да, 네, чуть-чуть. И начнем мы с того, что полностью уберем вот этот нижний слой из камня. Теперь это все надо закрыть землей. Поехали! Готово, добавим повыше травы, и расширим склад в стороны, и пора поставить сундуки, да, только сейчас, и не просто сундуки, а много сундуков, для этого берем все наше дерево, делаем из него доски, и из этих досок делаем как можно больше сундуков, и все наше дерево благополучно закончилось, поэтому, о, кошка. Ну это как у меня с фантазией очень, напишите, пожалуйста, в комментариях, как назвать кошку. Я, наверное, выберу лучшее. Только посмотрите на это. А, да. Так, у нас там вроде дерево закончилось. Поэтому берем ель, берем кости. И пошли добудем пару десятков стаков дерева. А тем временем, нашему миру исполнился сотый день. Если что, на это ушло почти 24 часа. И это на четвертую серию. Нормально. Думаю, на первое время такого склада нам хватит. На самое первое. И остался совсем чуть-чуть. Это украсть потолок, украсть пол и стены. Ну и перенести все наши вещи. В принципе, дальше показывать особо нечего я просто буду украшать склад так же как и вход поэтому таймлапсик Так, склад готов, делаем скриншотик, и мне стало интересно, как это все выглядит с шейдерами. Включаем, например, Has Default, и довольно красиво. Да, только вот немного темновато, но это так со всеми шейдерами будет. Можно другие включить, это Vibrant, да, минус FPS, но тоже довольно красиво. Остальные шейдеры мы проверять скорее всего не будем, но ссылку на все эти шейдеры вы можете найти в описании. Так, я за кадром перенес все ресурсы с нашей базы, все расценировал, и теперь вот это вот официально наш дом. Кровать сюда, а где-нибудь здесь и чайдер. Я пока не знаю, сделать какой-нибудь проход или небольшую комнатку, разберемся. Так, нормально. Оставим его здесь. На первое время. А вот здесь где-нибудь сделаем проход. В будущем. Например, на ферму Зоми. А, еще на каждой базе должны быть печки. Которых у нас нет. Поэтому предлагаю здесь сделать автопечку. Желательно побольше. Знаете, передумывая делать автопечку. Сделаем просто кучу обычных печек. Пока что. Автопечку оставим на потом. Серию на десятую. Вот столько печек нам хватит. И не же это оставлять так. Надо это все украсить. И оформить. Например, можно с полом что-нибудь придумать. Нормально. А если включить соединение текстур, то да, так будет получше. Ну что? Пора заканчивать? Да. Спасибо, что смотрели до этого момента. Эта серия была довольно сложной. Потому что я строил склад. А это занятие не очень веселое. А там у нас эм... разбойники. Нет. Рейда сегодня не будет. И быстренько подойдем итоги за эту серию. Мы построили склад. С нуля завели кошку. У нее пока нет имени, но вы можете предложить свое. Я лучшее выберу. А еще нашему миру исполнилось 118 дней. А ведь пару минут назад было 100. Они там все еще ходят. Спасибо, что досмотрели. Я это уже сказал, да? Ну, в общем, вступайте в ВГ, Вступайте в Дискорд. Да. У меня появилась серия в Дискорде, там вы можете со мной пообщаться, пообщаться с другими зрителями, ну и пообщаться. Да, а еще фолловьтесь на Twitch. там мы проводим стримы. Я уже провел два на момент записи этого видео. Ну а с вами был Окси, 4 серия Ванилы. Не болейте, еще увидимся. Пока-пока.